Тайфун Дамри второй категории обрушился на Вьетнам 4 ноября 2017 года. Скорость ветра достигала 46 метров в секунду с порывами до 55 метров в секунду. Свои дома вынуждены были покинуть свыше 35 тысяч человек. Это один из самых разрушительных тайфунов в стране за последние 16 лет были повалены сотни деревьев и электрических столбов. Повреждены свыше 48 тысяч зданий, из которых более 600 были полностью разрушены. Шесть кораблей опрокинулись в Южно-Китайском море. Отменены десятки авиарейсов. Свыше 40 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур были повреждены. За последние четыре месяца страна несколько раз столкнулась со стихийными бедствиями. Напомним, что 17 июля 2017 года тропический шторм Талас вызвал обильные дожди и сильный ветер в северной и северо-восточной частях Вьетнама. В некоторых районах уровень подтопления достигал полуметра. Были повреждены более тысяч зданий. Во время шторма затонуло 57 раболовецких судов и лодок. 25 июля 2017 года от тропического шторма Сонка сильно пострадали провинции Куакбинь и Куангчи. 3 августа 2017 года провинция Янбай пострадала от наводнений и селевых потоков. 15 сентября 2017 года Тайфун Даксури обрушился на территорию провинции Куанбинь и Хатинь. 10 октября 2017 года дожди, принесенные тропической депрессией, вызвали сильные наводнения и сошествия оползней в северо-западных и центральных районах Вьетнама. Повреждены были свыше 30 тысяч домов. Более 17 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома. Сегодняшняя проблема номер один – это человек, зомбированный потребительским отношением к жизни, пренебрежением к чужой жизни и смерти, заботой только о себе. И это фрактально повторяется в обществе в целом. С одной стороны, каждое государство само решает, стоит ли ему помогать другой стране или нет, пострадавшее от бедствия или природного катаклизма, и каков будет объем этой помощи. С другой стороны, каждая страна автономно, в одиночку, исходя из своих сил, технических и экономических возможностей, принимает решения и действия, направленные на помощь населению или же на преодоление последствий катаклизмов. Когда в обществе станет модным и популярным делать добро, бескорыстно помогать людям, безвозмездно служить на благо общества, обладать такими качествами, как честность, ответственность, добросовестность, быть настоящим человеком,